Друзья, всем привет! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital, где мы говорим о развитии инвесторского мышления и о том, каким образом можно сейчас формировать свои инвестиционные портфели. Сегодня я хотел бы поговорить о том, какие основные опасности присутствуют на рынке ценных бумаг. Смотрите данное видео до конца, потому что я думаю, оно будет вам очень полезным для того, чтобы обезопасить свои собственные инвестиционные портфели, а также понимать, откуда может прилететь именно для физических лиц основные риски в настоящий момент. У нас происходит одновременно сочетание двух характеристик. То есть, вообще, если говорить о том, какие игроки присутствуют на рынке ценных бумаг, то их можно разделить, наверное, на такие три большие категории. И если говорить о том, как делятся эти три категории, у нас есть принцип Парета, и мы об этом говорили. Вот здесь вот где-то вы можете увидеть видео про принцип Парета. В рамках рассмотрения принципа Парета мы говорили о том, что его можно даже разложить на некие три составляющие. То есть первая составляющая заключается в том, что у нас есть... 20% усилий, которые дают 80% результата. Можно возвести это все в квадрат. 4%, который дает 64% результата. И 0,8%, который дает 52% результата. Поэтому, если говорить о том, какие игроки присутствуют на финансовых рынках, они тоже придерживаются вот этих вот принципов Парета. Я не хотел бы их сейчас делить на физических лиц или юридических лиц. Я бы все-таки хотел разнести по неким таким количество капитала, которыми эти лица обладают. То есть первая категория это вот 80% процентов лиц, которым принадлежит 20% процентов богатства, 20% процентов капитала. Это нужно понимать, что люди физические лица, как правило, с небольшими счетами, которые тем или иным образом недавно пришли на финансовый рынок или только начинают свой путь. Это люди, у которых, как правило, не очень высокий активный доход. На фондовом рынке они ищут вот эту вот чашу священного Грааля. Это люди, которые инвестируют в том числе в какие-то X в памщита, счета в хайпы, в, на фондовом рынке которые инвестируют с большим объемом заемного капитала это соответственно люди которые из-за того что у них активы не очень большие жить они хотят очень хорошо и богато до да, чтобы потреблять. то они соответственно идут на различные способы которые позволяют им активно быстро и много увеличить их собственный капитал но в конечном счете это все заканчивается тем что они или спекулируют, идут какие-то спекулятивные инструменты, или они идут какие-то хайпы, причем хайпы могут быть напрямую, которые так и заявляют, я хайп, ребята, я, я финансовая пирамида, мы можем схлопнуться, да, но может быть ты будешь не самый последний. Заканчивая тем, что это люди, которые активно торгуют опционы, фьючерсы, производные ценные бумаги, где очень высокое плечо, именно эти люди являются активными участниками на рынке Форекса, и получается, что у них и так капитала не очень много, но из-за того, что они хотят его агрессивно сильно приумножить, они идут в очень рисковые инвестиции, и в итоге этот капитал теряют. И теряют этот капитал, он, соответственно, может перетекать или в сторону ну, мошенников явных, которые, в принципе, делают мошеннические схемы, или они перетекают в руки людей, более спокойных, грамотных инвесторов. То есть, таким образом получается, что принцип Паретто, он присутствует практически везде, и в отношении инвесторов то же самое получается. И на абсолютном большинстве людей из-за того, что они стремятся на самом деле заработать очень много, используют очень рисковые инструменты, в большинстве они в своем теряют и перетекают к вот этому вот сухому остатку. И получается, есть вот это вот некая золотая середина. Да? А это люди, которые имеют значительный капитал. То есть, для нас, простых обывателей, кто про Посматривать непосредственно YouTube, нужно понимать, что эти люди действительно будут казаться богатыми. Это люди, которых и десятки, сотни миллионов долларов, но не десятки, сотни миллиардов. И эти люди, они более грамотные, они более умные, соответственно, они имеют состояние, капиталы, которые, может быть, они заработали в своем малом или среднем бизнесе, которые они получили по наследству, когда распалась какая-то крупная империя и не смогли передоговориться, как это дальше управляются. Но это люди, которые имеют дорогих финансовых советников, это люди, которые имеют доступ к хорошей финансовой аналитике, это люди, которые имеют доступ к хорошей, качественной, дорогой финансовой информации по рынкам, это люди, которые сами имеют очень достойное образование и могут анализировать то, что непосредственно происходит. Происходит. Но есть верхушка, да, то есть есть вот там 0,8% богатых людей, которым принадлежит больше половины мировых богатств. Ну, там, не знаю, кто тут называет теневым правительством, опять-таки, я не сторонник каких-то историй заговора, но, в принципе, там, то, что происходит в мире, опосредованно можно констатировать, что, в принципе, и капитал таким образом перераспределяется, и богатые богатеют, бедные беднеют. Так вот, когда я говорю об основных рисках, которые присутствуют в настоящий момент, что абсолютно большинство, то есть люди, которые относятся к первой категории, как раз-таки те, у которых небольшие доходы, те, кто хотят, хочет активно приумножить свой собственный капитал, то именно присутствие таких людей на финансовых рынках связано с тем, что они очень сильно и много занимают. То есть они работают с плечом, они работают с левериджем, потому что это ну, и для них, в принципе, это относительно небольшие деньги, да, и они вот не рассуждают параметрами там, десятилетий, двадцатилетий. Столетий, да, то есть у них очень конкретные такие оговоренные по времени, сроки, им нужно быстро что-то приумножить, они не смотрят там на 2-3-5 лет вперед, и они готовы рискнуть. Именно к этой категории даже относятся люди, которые лотерейные билеты покупают, ну что такое, да, 5 долларов заплатил, зато у меня есть шанс заработать десятки миллионов, да, если мне выпадет джекпот. И получается, что когда такие люди приходят на рынок, они в первую очередь начинают злоупотреблять заемным капиталом, и основной риск, который наблюдается в настоящий момент, связан с тем, что эти люди действительно сейчас находятся в очень большой зоне риска, потому что активы стоят очень дорого, эффективная реальная доходность не очень высокая, и, соответственно, для того, чтобы получать какой-то x2, x3, x4, они используют заемный капитал, leverage. То есть, средний размер заемного капитала для американского инвестора, физического лица, сейчас составляет 1 к 6. Это говорит о том, что Основное большинство людей, физических лиц в Америке инвестируют шестым плечом. Шестое плечо, я тоже уже говорил об опасности левериджа. Приводил это и через призму того, как брокеры на этом зарабатывают, и почему не стоит туда инвестировать. Я больше я, наверное, об этом концентрироваться не буду, но это основной источник опасности, который наблюдается сейчас на рынке. По одной простой причине, что если рынок начинает корректироваться, и люди торгуют на свои собственные деньги, то в этом случае у них... Но убыток есть и есть, и человек может его переждать Когда же он торгует на заемный капитал В этом заложен риск, связанный с тем, что рынки могут упасть даже ниже фундаментально обоснованных уровней, ну, то есть мы же тоже с вами считаем, да, и говорим, что рынки стоят дорого. Размер прибыли, который генерирует сейчас компания по сравнению с ценой, которую за них нужно заплатить, она слишком высокая. И поэтому она должна упасть для того, чтобы начать непосредственно покупать. Вот когда она начинает падать, большое число физических лиц, они все равно представляют из себя силу. А они, соответственно, начнут продавать. И продавать не потому, что они хотят зафиксировать убыток в минус 30%, а потому что у них плечо шестое. Если если рынок скорректировался на 10%, а у тебя плечо 1 к 6, то у тебя убыток будет в 6 раз больше. То есть, так бы у тебя был убыток по акциям 10%, процентов, а так у тебя будет 60%. И это приводит к тому, что именно заявки таких людей выпадают в рынок, они начинают падать, и, как правило, первое, к кому попадают эти деньги, это как раз-таки вот это вот вторая категория людей состоятельных про которых я говорил да то есть потому что у них есть кэш чтобы купить они достаточно терпеливые у них есть финансовые советники у них есть непосредственная информация но вторая угроза которая как мне кажется мы наблюдаем в настоящий момент это именно угроза для таких людей в абсолюте им принадлежит очень много денег да то есть вот эта вот история последних 30 40 лет целые поколения сформированы людей которые вот эти известные книжки миллионеров 30 лет уйти на пенсию в 35 лет. Люди, которые инвестировали на фондовый рынок, инвестировали регулярно, инвестировали долгосрочно. Люди, которые получили наследство, у которых сформированы определенные инвестиционные портфели, они находятся в ожидании, да? И поэтому получается, что так как они находятся в ожидании, рынок не может упасть очень сильно, потому что есть спрос. То есть у этих людей деньги есть. И они не просто есть, а как я уже упоминал в одном из наших видео, да? То есть что будет с долларом и когда он может обесцениться, то в этом случае получается, что они у них есть, и сейчас разгоняется инфляция, и им, они себя чувствуют очень некомфортно. И вот второй риск как раз-таки заключается в том, что, как мне кажется, да, в следующие 5 лет может быть начаться перераспределение Капитала, ну то есть первой волной коррекции, которая может произойти на рынке, может сдуть с рынка людей, которые вот находятся в первой категории, у которых небольшой размер капитала, которые используют леверидж, И, соответственно, на просадке у них обнулится счет, и эти денежные средства перейдут к инвесторам второй категории. И люди, инвесторы второй категории будут потирать ручки, считая, что, о, как хорошо, как замечательно, да, мы купили упавшие там, на 30-40% в цене активы. И здесь основной риск как раз таки заключается в том, что то, что вы смотрите данное видео, то, что вы находитесь у нас на канале, вероятность того, что вы будете действовать как люди второй категории достаточно высока. Именно про это мы очень много говорим. Но то, о чем я предупреждаю в настоящий момент, здесь не нужно быть чрезмерно оптимистичным, да, и заходить на всю котлету, использовать там, заемный капитал, да, то, то, потому что я думаю, что будет вторая волна. И вторая волна будет как раз-таки связана с тем, что у нас может быть различный, то есть я не знаю, что это за инструмент, да, то есть опять-таки я сейчас там не хочу сказать, что будет какой-то там кризис, но должно произойти нечто такое что свяжет скорость обращения денег, чтобы по-прежнему у нас люди кивнули головой и согласились с тем, что центральные банки и дальше будут печатать валюту, и дальше будет высокая инфляция при очень низких процентных ставках. Для того, чтобы осуществить перераспределение вот этих вот активов от инвесторов второго порядка, которые умные, грамотные, с хорошими консультантами, с доступом к хорошей дорогой информации, чтобы они, соответственно, испугались вот этой вот высокой инфляции. И, соответственно, именно этих людей необходимо засадить в рынок с левериджем, с плечом. Почему эти люди будут покупать с плечом? Опять-таки, друзья, я общаюсь с такими людьми, они находятся у меня на сопровождении. То есть загнать их в рынок перспективы получения X1, удвоения дохода. То есть у меня есть клиенты с активами 100-200 миллионов. Вот знаете, такие люди, они не ставят задачу удвоения капитала, поверьте мне. Ну, то есть она в принципе априори не стоит в настоящий момент. Это люди, вот если бы у вас, представьте, у вас есть 100 миллионов рублей, и вам портфель инвестицион несет 12% годовых. То есть в этом случае сколько вы будете получать. И этого более чем достаточно, чтобы хорошо и комфортно жить. А если это 200 миллионов? А если это там 10 миллионов долларов? То и, эти люди, поймите, да, они не алчные, они не жадные, они предельно консервативные. И вот эти люди пойдут на рынок только тогда, когда они испугаются того, что нахождение в кэше – это очень опасно. И не просто нахождение очень опасно в кэше, они будут идти в рынок, потому что он может отскочить, и там нужно будет другой порядок цифр, другая стоимость актива для того, чтобы это было непосредственно выше. И в конечном счете они будут покупать. И они покупают не только на свои, потому что на свои будут инвестированы. И это история, которая действительно позволит Прийти на рынок, взять заемный капитал, потому что элементарные им консультанты будут раскладывать на пальцах. Смотри, дружище, вот у тебя деньги лежат в кэше. Инфляция там 5-8%. Процентные ставки 0,25%. Брокер тебе выдает маржинальный кредит под 1%. Мы не заставляем тебя на самом деле брать шестое плечо, потому что два-три года назад именно вот это вот пятое шестое плечо с физиками и погубило. Возьми просто один к одному, да, ну то есть в, купи не на 100 долларов, покупи а там на, на 200 долларов эту акцию. И пока высокая инфляция, а стоимость процентных ставок низких, это разумные люди, которые разумные посчитают, да, если у меня инфляция там 6 процентов, я куплю с плечом акции компании потребительского сектора, я куплю с, с плечом акции там Exxon Mobil, Chevron, каких-нибудь производителей сырьевых товаров. Почему нет? Потому что они могут свои издержки инфляционные переложить на потребителя, они, соответственно, в номинале будут зарабатывать больше, у них будет хорошая дивидендная доходность, у меня кредит там под 1-1,5%, я его спокойно погашу. Это люди, которые считают деньги. И вот это вот вторая волна, Которая, опять-таки, будет, ну, удар, как мне кажется, да, то есть, опять-таки, люди не любят, когда, я говорю, кажется, да, и расценивают это в выступлениях на ютубе, но если кажется, сиди дома, да, что ты -то тогда выступаешь. Друзья, в данном случае нужно понимать, что речь идет о том, получить некий альтернативный взгляд, то есть, это то, о чем, в принципе, писал книжку «Второй шанс» Роберт Киосаки, то есть, Сверхбедные люди в Соединенных Штатах Америки объединили Великую депрессию. Средний класс, как таковой, был выведен в 70-80-х годах. И, в принципе, остались вот эти вот богатая верхушка, да, с, с большими капиталами, если мы не берем 0,8% людей, которые там имеют абсолютный контроль, которым принадлежит 50% мировых богатств. Перераспределение. Оставшееся перераспределение. И поэтому это нужно иметь в виду. Говорю это вам, говорю абсолютно бесплатно, поэтому у меня просьба будет, чтобы вы лайкнули данное видео, поделились со своими друзьями, потому что это полезная информация, альтернативный взгляд. Я думаю, что таким альтернативным взглядом, ну, по крайней мере, лично я не встречал кого-либо на нашем русскоязычном пространстве, кто бы говорил о таких возможностях. Опять-таки, не факт, что это произойдет. Если бы у меня была возможность доступа к печатному станку, я бы, наверное, таким образом и, и поступил в настоящий момент. Это очень красиво получается, потому что что в результате такой схемы происходит обесценивание долгов государства и сами правительства, они в принципе ничего не должны из-за высокой инфляции толпа которая там злоупотребляла левериджем ее вытряхнут на первой коррекции которая может произойти в течение полугода а вторую категорию людей можно будет вытряхнуть на втором этапе коррекции когда вы обесцениваете свой долг то есть высокая инфляция позволяет вам заставить людей разумных с большим размером финансового капитала участвовать в фондовом рынке после чего непосредственно обрушить то есть происходит некое такое обнуление что мы получаем первая волна коррекции она смывает все спекулянтов кто торговал с плечом и здесь соответственно у этих людей будет большой запрос в сторону правительства давайте раскулачим богатых да то есть идут будут повышение налогов для богатых потому что эти люди будут требовать некой справедливости что это такое вторая волна соответственно позволяет вам вот воздействовать на этих непосредственно богатых и именно в эту вторую волну как я говорю, должно произойти событие, связанное с сокращением скорости обращения денежной массы. А это, ну, сейчас, пока крайней мере напрашивается, история связана с какой-то тоже болезнью. Потому что вам нужно будет избавиться от толпы, которая потеряла деньги на своих спекуляциях и которая будет требовать социальной справедливости. Заодно, соответственно, напугать всех остальных, да, чтобы, чтобы снизить скорость обращения денег и развязать спираль инфляции. А опасность, возвращаясь к теме нашего видео, заключается в леверидже. То есть в настоящий момент источником перераспределения финансовых ресурсов Напомню, к финансовым ресурсам относится земля, относится труд, ну, рабочая сила непосредственно, средства производства, на которые трудовые ресурсы влияют, создавая прибавочную стоимость, и информация непосредственно. А, поэтому, если во всей истории человечества всегда инструментом перераспределения ресурсов были войны, то есть один набегал на другую территорию, захватывал природные ресурсы, захватывал человеческие ресурсы, которые работали уже в рамках этой страны, то в настоящий момент захват экономических ресурсов происходит не путем военного захвата, двумя путями. То есть первый путь заключается в том, что это кредит, и кто является источником кредитования, то есть кто кредитует. И здесь действительно можно говорить о каком-то, о мировых банкирах. Второе является технологическое превосходство, то есть когда у вас есть определенные технологии, которые позволяют за единицу времени создать больше потребительской ценности. И поэтому, получается, источниками перераспределения ресурсов в мире является технологическое превосходство плюс тем, кто имитирует мировую валюту и может изменить, по каким правилам игры происходит изменение мировой валюты. Ну, то есть имитировать, ну, выпускать новую мировую валюту. Возможно, это необычная точка зрения, опять же, я не хочу быть обвиненным в каком-то сторонником каких-то заговоров в мировых. Но опять я говорю, что на самом деле, если абстрагироваться от всего, это очень красивая изящная ситуация по пути, к которому мы можем идти. Посмотрите еще раз. Прошли в России выборы, что у нас происходит с ковидом, какие у нас опять начинают накладываться ограничения. И опять-таки, какова вероятность того, что это будет следующий избирательный цикл по всему миру. И в этом случае, когда мы говорим, как не попасть под раздачу, еще раз призываю, друзья, основная беда, которая может действительно там негативную роль для вас сыграть, заключается в том, что торговать с использованием заемного капитала, торговать то, что не предоставляет вам прибавочную стоимость, где нет промежуточного дохода. Потому что даже если высокая инфляция, даже если происходит коррекция, вы торгуете на свои, вы покупаете акции компании Coca-Cola, не знаю. Она переложит инфляционные издержки на потребителей и все равно будет обладать хорошим денежным потоком. Вы покупаете акции компании Pfizer или Johnson Johnson. Ничего страшного, да, то есть компания может скорректироваться, но, тем не менее, инфляционные издержки она переложит в дальнейшем на потребителей. Если у вас нет заемного капитала, вас никто принудительно не закроет, никто ваши активы не продаст и вы будете по-прежнему являться собственником. И самое главное, не нужно подобляться жадности, потому что я знаю, что очень многие ждут коррекции. У состоятельных людей действительно есть деньги для того, чтобы это сделать. И меня очень сильно беспокоит то, что они готовы покупать с плечами. Очень многие помнят март-апрель 2020 года. Когда произошла коррекция на рынке ценных бумаг, и все говорят, вот мне повторить бы тогда, я бы прям взял потребительский кредит и купил бы там, я не знаю, Boeing или Royal Caribbean или там Marriott, Hilton, да, купил бы там с дисконтами 70-50% и не просто купил бы, а купил бы с плечом, покупал бы через опционы и фьючерсы. Ребят, это вот очень большой риск, поэтому я о нем предупреждаю, предостерегаю. Не нужно увлекаться. А более подробно о том, что рассматривать... Как может реализовываться данная история, можно получить в записи нашего прошедшего съезда инвесторов, где мы целых два дня разбирали текущую ситуацию, говорили о том, что и может выступать формой защиты. У нас был приглашенный спикер, который рассказывал тему, связанную с геймификацией игровой индустрии, человек, который работает с такими монстрами, как Electronic Arts. Activision Blizzard, Walt Disney, он для них, в принципе, создает игры, компании, которые создают игры, он для них проводит графический дизайн, прорисовывает различные вещи то есть мы смотрели на в том числе на игровую индустрию как она растет как она развивается какие тренды растут непосредственно там большой объем информации двухдневное мероприятие поэтому проходите по ссылке ниже забирайте запись данных мастер-классов получайте альтернативный взгляд и пользуйтесь теми интересными вещами которые мы транслируем на канал чтобы этого не пропустить подписка лайк поделитесь с друзьями и обязательно оставьте комментарий что вы думаете потому что что э, услышали в данном видео. И самое главное, было бы интересно в комментариях услышать тех, кто уже использовал леверидж. Поделитесь своими результатами. Причем, ну, если я это рассказываю с позиции некого негатива, у кого-то, может быть, наоборот, положительная история. У кого-то э, это получилось. Тоже поделитесь историей успеха. Было бы очень и очень интересно. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего.